Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Арпиев. Мы на канале Ребей Курортной Недвижимости. с нами Настенька. И вместе с ней сегодня мы шагаем в сложный день. И первым делом у нас будет сделка с Альпикой по Меркату. Мы продали там наш эксклюзив. И самое интересное, что у нас будет сейчас двойная сделка. Потому что мы в Мерката продаем, а покупаем квартиру во фруктах. Но самое интересное, что квартира во фруктах, которую мы будем приобретать, находится в ипотеке. И мы еще будем ее гасить. Так что будет максимально интересный видос. Увидите механику этой сделки, как она вообще будет происходить. Здесь-то все понятно. Мы сейчас быстро продаем ее, забираем денежки. И вот покупать будет непросто. Все правильно. Так что, господа, подходим к Альпике. Сейчас здесь тоже небольшую механику покажу, как это все делается. Но здесь все будет быстро. Пока у нас проходит сделка, я пытаюсь ребят выцегонить условия парковки в Альпийском квартале. Хожу это дело уже примерно, примерно месяцев восемь. Я все до сих пор не купил. Мне интересна рассрочка. А они мне предлагают скидку. Поэтому, господа, если вас интересует скидка, то я могу вам ее согласовать. А семья вот рассрочку пока еще не могу согласовать. Почему? Ребята у нас покупают сейчас квартиру, Они там вот сидят. И здесь вот есть у них вкусные мандаринки. Лови. Бывает нас, ничего страшного. Обе сделки будут совершаться по доверенности. Вот, в принципе, и она. То есть сейчас мы в Альпике продаем по доверенности, а потом будем во фруктах покупать по доверенности. Сделка завершена, господа. И сейчас мы готовим документы по фруктам. И начинается все самое интересное. Подобрались до офиса. Немножечко это все затягивается, потому что нужно подготовить документы. Я думаю, что это все будет ну, примерно в течение дня мы сделаем договор правильно. И я просто покажу вам, как это будет выглядеть в дальнейшем. Поэтому выпуск будет такой, наверное, из двух дней состоящих. Товарищи, это продолжение видео про ипотечную сделку. И мы с вами идем в банк. И именно идем, а не едем, потому что машина на летней резине. И, как вы видите, у нас выпал снег. А ночь его еще и прихватило, поэтому здесь лед. Я еще вчера, когда вечером возвращался домой, это было то еще приключение. В горку-то машина поднимается нормально. А вот спускается то она плохенько. На самом деле в Сочи абсолютно без разницы, какая у тебя резина, зимняя она или летняя. Потому что на льду, когда ты едешь с горы, ее ничего не остановит. Какие места у нас здесь есть? Мостик самодельный, речушка течет. В снегу так с это выглядит, симпатично. Иду вообще я в центральное отделение Сбер. И мне с моего дома идти до него, благо, пешком минут 40. И пока я иду, я не встретил ни одного автобуса, потому что снег и, видимо, они не могут в горку заехать или еще что-нибудь. Причем здесь ходит просто такой микрорайонный автобусик, он небольшой, но тем не менее все вот люди идут пешочком. Очень много таксистов, каршеринг, потому что они на зимней резине. Но в основном остальные-то все просто стоят, потому что на два дня переобуваться мало кто видит смысл. Ну и так между делом, хочу вам сказать, что от моего дома, Соболевки, до Зимнего театра, вот в принципе здесь находится, идти 17 минут. Я все время думал, что 25, но дошел до 17, причем в не, не быстро еще и с вами разговариваю. Прикольное решение. Дерево, которое осыпалось, просто украсили новогодний шрам, чтобы красивее выглядело. И елку вон там поставили еще. У нас просто есть чуть-чуть запас времени, поэтому Предлагаю пройти сейчас через вот этот парк. Симпатичная елка, да? А там вот еще прямо возле входа в хаят тоже стоит елка. А это вот художественный музей. И парк, где никого нет. Так вот, товарищи, в чем же сложность нашей сделки? В том, что квартира была куплена в ипотеку продавцом, который сейчас продает ее нам. И продавец находится сейчас в Челябинске. И у него здесь есть представитель по доверенности. И покупатель наш находится далеко на севере. И здесь у него есть представитель Я. На самом деле, очень много квартир на сегодняшний день было куплено или проинвестировано в ипотеку. И вот сегодня как раз-таки хороший момент показать вам, как вообще работает эта механика. Как вообще складывается сделка? Первым делом мы проверили продавца на долги, чтобы у него там не было никакого намека на банкротство, ничего, ничего такого. В дальнейшем мы составляем огромный договор, в котором прописываем все условия, как, что будет проходить. Потому что мы, по сути, сейчас отдаем деньги которыми будут гасить ипотеку. Естественно, в договоре это все точно указывается. Вообще во всем договоре указываются у нас три суммы. Первая – это задаток. Вторая часть – это те деньги, которыми мы будем гасить ипотеку. И третья часть – это деньги, которые мы закладываем в ячейку, так как предыдущий покупатель частично выплатил ипотеку. То есть нужно ему это как-то разницу вернуть. Но почему мы это делаем через ячейку, чтобы деньги продавец получил после того, как право зарегистрировать. Кстати, очень интересный момент с договорами долевого участия. Может быть из вас просто кто-то в курсе, кто-то нет. Вы не можете ипотекой перебить ипотеку. Если при обычной сделке, когда уже право собственности вступило, да, то есть квартира уже полностью ваша, вы можете ипотекой погасить другую ипотеку. Но в договоре долевого участия, именно при Сбербанке, вы этого сделать не можете. Никак. Вообще. И много на сегодняшний день инвесторов, которые предлагают хорошие цены, но квартиры находятся в обременении у Сбера или еще у кого-нибудь банка. И много покупателей на сегодняшний день с ипотекой. И они говорят, давай рассмотрим инвесторскую квартиру. Они просто в некоторых случаях дешевле там, на 2-3 миллиона. Но, к сожалению, нет. Так не получится. Во-первых, нужно указать полную стоимость. А во-вторых, нужно загасить эту ипотеку наличкой. Как материально выглядит сделка? Мы приходим в банк, кладем деньги на ипотечный счет продавца, берем справку о том, что мы сейчас эти деньги туда положили, что у нас есть подтверждение, что деньги ушли. В дальнейшем продавец находится в Челябинске, пишет заявление на гашение ипотеки, и скидывает это заявление нам, чтобы мы были уверены, что все это как бы окей. В дальнейшем мы идем с его представителем в ячейку и закладываем деньги там, ну вот этот остаточек. И после этого всего уже идем в МФЦ, Росреестр, либо еще какая-нибудь выездная регистрация и подаем документы на перерегистрацию права на нас. В дальнейшем мы, конечно, еще потрясем банковских сотрудников, чтобы они максимально быстро это сделали, потому что сейчас у нас предновогоднее время и, как вы понимаете, уже много кто... Ментально находится на уровне праздника. Так вот, чтобы сделка состоялась быстро, мы максимально со своей стороны потрясем людей, чтобы они прям быстро-быстро-быстро погасили ипотеку. Потому что одного заявления, как вы понимаете, недостаточно. Нужно фактически ее закрыть. На словах это все выглядит очень просто. Но мы вчера только целый день согласовывали договор с той стороной, с нашей стороной. Прописывали пункты, чтобы защитить нашего покупателя и чтобы продавец был тоже защищен. В общем, целый день вчера был потрачен на договор и на расписки, господа. Но сейчас я уже подхожу к Сберу и покажу вам, как все выглядит уже вживую. Но народу, конечно, очень мало городе. городе. И, в принципе, картинка, да, такая хорошая. Главное, чтобы не разглазаться вот на этих ступеньках, потому что вроде бы они сухие, но где-то может быть спецкола. Но и еще один большой фактор в пользу Соболевки, что за 40 минут пешком я дошел на морского порта. Вот шпиль, вот взгляд. Первый раз, на самом деле, я шел пешком на такое расстояние от дома, и оказалось все вообще не так далеко. Все собрались. Рома, Настя, они также просто участвуют в этой сделке, помогают мне. И в Зберии, благо сегодня, немного людей, потому что мало кто приехал. Сейчас мы здесь затаримся кофеечком и двигаемся в нашу сделку. А можно капучино? Мы, господа, подписали, что договоры, все у нас тут целая кипа бумаг. Короче, первый этапчик. Подписи. И сейчас идем с деньги на практически. Вы помните, да, что я недавно снимал видео и показывал, как работает депозитарная ячейка, где все происходит в едином месте. Так вот, сегодня мы начали в 9.30, а, сейчас 9.58. И я вот ребятам сижу и говорю, что вы понимаете, мы сегодня на весь день застряли просто вот в этой вот теме, что МФЦ будет самое злое. Есть плюс в том, что сегодня снег на улице. Люди половина просто не выйдут на улицу. До обеда. Да. Ну, а потом успеем. они пойдут все, серию, вот, куда-нибудь. Короче, вот очень интересно, сколько сегодня у нас это все займет, потому что МФЦ будет точно самое злое, там будет огромнейшая очередь, скорее всего. Но ну, может быть, из-за снега не факт, но мало ли. И в банке, я думаю, что мы протусим, ну, примерно еще около часа. Может быть, даже и полутора. Потому что у нас еще потом мы идем в ячейку, а ячейка у нас не в этом банке, ну, она в другом. А, тут... в СМП банке, господа. Ну Здесь пешком 950 метров. Да, пройдемся. Так что, Я тоже припарковалась готовьтесь, господа. Рано. Первый этап сделки завершен. Мы только что зачислили наш наличный на погашение ипотеки. Сейчас мы ждем скрина экрана, потому что это все делается через дом клик либо запись экрана о том, что человек подал заявление на гашение ипотеки и прислал его нам. После этого мы идем в ячейку, закладываем деньги туда, и после того, как мы это все заложим, уже двигаемся в МФЦ. Заявление о досрочном гашении мы получили. И также мы получили скрин, что все окей, здесь сделано. То есть деньги ушли, там их получили. Сейчас мы на наши верные Настеньки поедем, так как мы без машин сегодня. Влечей. В общем, Настя нас побрила. Сказала, пойдем пешком. Если мы сейчас, говорит, отсюда тачку уберем, мы вообще никуда, никогда не встанем. А зачем нам здесь машина нужна, объясни, пожалуйста. Мы потом идем в МФЦ вообще. А мы на отделение пойдем или на гормосток Ну, хороший вопрос. Ладно, тогда потом решим. Мы добрались до СМП банка. 90 ячейка стоит начать от Сбера 6 тысяч рублей. В Сбере она стоит порядка двух с чем Знакомые лица. Всяли мы все документы по ячейке. Сейчас я оплачиваю эту ячейку. И мы идем закладываться. То есть, время 11 часов. Делка пока длится полтора часа. Но на самом деле достаточно быстро встретились здесь ребят. Занимаются они домами, пообщались вообще по рынку. Там говорят, что в бюджете 60-90 домов нормальных уже не найти. Все выгребли. То есть есть либо выше, либо ниже, без ремонта, без всего, ну, такие, короче, которые нужно доделывать. Вы знаете, да, что мы сейчас активно вам показываем рынок домов, чтобы вы тоже были в курсе. На самом деле есть интересное предложение. Например, дом за 50, который напротив Сириуса, очень крутой. По цене вообще по расположению так что можете обратить на нее внимание ну и свыше ста тоже есть в ближайшее время мы покажем вам новые поселки и так далее но пока разбираемся с сделкой Почему мы передали ключ сразу? Потому что фактором открытия ячейки является зарегистрированная сделка в Росреестре. То есть даже если она просто придет сейчас сюда с ключом, она не получит никаких денег. То есть только после успешной регистрации, когда сделка будет зарегистрирована на нас. Просто так не получится. Мы можем прийти с ней вместе. Либо если, например, произойдет отказ, то я просто с документом и отказом прихожу и получаю деньги назад. Либо по совместному условию, мы должны вместе прийти, обоюдно закрыть ячейку, забрать денежки. Так, а сейчас мы двигаем в МПЦ. А это, господа, та самая легендарная улица Советская с транспортным коллапсом, где вы можете огромное количество свободных мест сейчас найти. То есть вы помните, да, я много раз показывал, что здесь народ ставит тачки в два ряда, перекрывая друг друга, но как бы здесь сейчас тачку запарковать вообще без проблем хоть куда. И так как мы сейчас идем в МПЦ, там ребята нас уже ждут, они уже взяли... Все талончики. Мы решили воспользоваться ситуацией, так как мы находимся в центре. И что? Кофеёчек попить. Вот такие вот, господа мы ответственные господа. риэлторы. Нас там ждут, а мы решили, мы ну, с подождут. Ну, они, по-моему, ролик не будут смотреть. А это, кстати, центральная улица Новогинская. И если бы мы не пошли за кофе, я бы вам не показал, как она выглядит в снег. Повесили огромные шары. Сделали какую-то арку. Но горки ледяной здесь не будет. А мы все время, на самом деле, ходим в серф. Но Настя сказала, что здесь есть сан-кофе. Есть вообще дешманский, но нормальный. Ну, пошли. Я думаю, что подписчикам это будет интересно, потому что про серф они и так уже тысячу раз видели. А вот какой нормальный, Кофе. говорит... Но москвичи знают его, он же теперь у нас в Сочи, вот эти все форматы фикс кофе, 60 рублей маленький, ну и там она плюс 2, x2. Уже а он точно нормальный будет за нормальный, 60 рублей нормальный. маленький? Ну это прям маленький 0,2. Я, возможно, не разбираюсь в ценах, просто средний кофе в Сочи стоит в районе 200-250 рублей, в серфе он что-то там по 280 уже продают. Есть, а, самым, не, 250 самый большой, по-моему. Ну, капучино, если не говорю. И просто, когда Настя называет вот эти цены 60, 80, 100 рублей, не, там кажется, что... Не-то сомнительный. Большой 180. Выглядит это все вот так. Здесь салон цели 2, и здесь же кофеек выливает. Но, наверное, вкусненько. А? Да, я буду капучино. Нам два средних капучино. Круассан 60, сгущенка 60. Корицы? Нет, я буду без корицы, я буду еще со сгущенкой. Круассан. Такая междудельная рецензия, 120 рублей, вот такой вот кофеек. Находится это все, вот мелодия, остановка, здесь KFC и вот салон теле 2, и там же кофеек наливает, 120 рублей. По вкусу вполне себе пить можно. Не горчит. И самое главное, что не горчит. Мы добрались до МФЦ и здесь вообще никого нет. По сравнению с тем, как вообще здесь бывает, это вообще не очередь. Сейчас мы все это быстро сделаем, мы на самом деле уже сдали даже документы, только подняли, сразу же сдали. Все, очень круто. Крутая погода сегодня для совершения сделок, но не крутая погода для того, чтобы ездить на тачке. Из-за вот этого апокалипсиса сегодня, небольшого, да, со снегом, мы заканчиваем сделку в 12.15. То есть в 9.30 мы начали, получается 2.5, 2.45, ну все это как бы проходит достаточно быстро. Приятнее. Очень. За последняя сделка Втб по регистрации, в смысле, вот электронной. Четыре часа длилась, Хотя это все в банке в одном месте было. Чтобы... Никуда не выходя, причем. Да. Но ну, вообще народу нет, посмотри. Mm -hmm. Обычно не сядешь, что-то не видно. Третий талончик? Mm -hmm. Ну, в общем, все, господа. Время 13.22. двадцать то есть на самом деле не так долго это произошло. А, расписки все получили, ипотеку загасили, деньги в ячейку заложили. И теперь у нас осталось... Времечко, чтобы подождать эту сделку Вроде бы без всяких нам приостановок Это должно пройти Но, как вы понимаете, ничего сложного нет И можно покупать квартиры Гасить ипотеки Все это юридически прописывается С подтверждениями, совсем всем всем Никаких сложностей нет И сегодня мы вам на своем примере Показали, как это происходит Вот, господа, видос на этом будет закончен С вами был я, Макс Репьев И команда Репейк Курортная недвижимость а Написал, все очень оперативно, спасибо. Господа, вам хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.